всем привет сегодня я покажу расскажу о мотоперчатках вот таких АГВ спорт летние мотоперчатки неплохого качества по доступной цене что можно о них сказать они текстильные снаружи но имеют замшевые вставки снизу вот тут даже двухслойные, то есть один слой внутренний и сверху еще вот черная замша нашита и здесь вот где подушечка вот кстати покажу если бы я был в этих перчатках у меня бы не было вот этого на ладони защита ладони такая вот подушечка перчатки имеют на трех пальцах вентиляционные такие вот отверстия закрытые металлической сеткой и вот здесь вот на тыльной части ладони тоже за защитой костяших пальцев тоже имеется вот такая защита. И там же стоят такие три клапана вентиляционных. Сверху сетка. То есть сетка не просто сетка, она вот изнутри ткань. И над ней уже сетка. То есть перчатки везде двухслойные. Между пальцев прошито что-то типа такого тянущегося типа лайкра. Вот видите, то есть под размер можно, если не подходит все равно под пальцы растянется вот эта лайкра. Также на трех пальцах имеются такие вот резиновые защиты фаланг крайних. и вот эти вот а, в виде сот светлые вставки. Это светоотражающие вставки. На руке застегиваются, фиксируются резиновым клапаном слипой. Размер это XL. Ну, скорее всего, они, можно сказать, L. -ки типа маломерок мне они нормальные у меня 20 сантиметров объем ладони на мне сидят они чуть-чуть свободно то есть вот в принципе комфортно так вот они на руке сидят имеется защита костяшек такая она тоже какая-то трехслойная то есть верхний и наружный слой прозрачный, потом идет металлическая сетка. И под этой металлической сеткой еще а, пластик черный. Тоже оторочено это все замши. В одном из прошлых обзоров я уже говорил, что перчатки летние надо брать, чтобы была замша снизу. Потому что ткань протирается очень быстро, буквально две-три поездки и у вас тут будут дыры вот, Замши сезон откатала без проблем никаких дырок нету. кстати на этих перчатках имеются вот, указатель на указательном пальце и на большом такие вот тканевые нашивки из какого-то материала и они чу, чу, смартфон чувствуют вот этот палец, то есть можно управлять смартфоном, сенсорным экраном. Вот такой приятный бонус. А защита костяшек, она вот так вот оттягивается, тоже для вентиляции сделана. Типа кармана тут такой. Ну и плюс, чтобы было удобно сгибать. Вот так они выглядят на руках неплохие перчатки в общем-то брал их не очень дорого уже не помню тоже по акции что-то тысячи рублей что ли здесь в россии в одном из мотомагазинов не из Китая, то есть все белки были как положено. Даже что-то там написано было сделано в Испании, что ли, вот такое. Тут какой вот Майхем, модель видимо АГВ Майхем. Состав 60% синтетической кожи, полиэстер, неопрен и что-то другое. Модель Пакистан. А, ну вот сделано в Пакистане. ГВ да. Спорт, насколько я знаю, это, по-моему, испанская марка. Могу ошибаться. Ну, как-то так. Но не Китай. Вот такие перчатки. В следующем обзоре я расскажу вот об этом китайском шлеме, который был куплен на алиэкспрессе кросс вышли поэтому ждем следующий обзор на этом всем пока